Идея записать это видео возникала у меня каждый раз, когда слышал нарекания людей на дороговизну продукции Apple. Особенно несбыточной мечтой для подавляющего большинства остается покупка маков, десктопов и ноутбуков. Последним толчком, который еще более разжег желание записать ролик, стал недавно прочитанный мною пост в Фейсбуке одного известного Базбаритона. Владимир во все услышание выразил свой восторг по поводу приобретения им 13-дюймового MacBook Pro 2015 года с большой скидкой. Конечно, все за него порадовались. Ведь скидка не маленькая, она составляла почти 20 тысяч рублей. Однако не спешите завидовать. Для тех, кто даже не догадывается, я расскажу, как сэкономить еще больше, плюс получить недешевый подарок. Теперь обо всем по порядку. После того, как мой ноутбук честно отслужил три года и уже с трудом удовлетворял все возрастающие запросы по производительности, я, не задумываясь, решил выбрать новую модель из линейки компьютеров Apple. Сомнений в выборе бренда не возникало, так как все мои гаджеты, начиная от телефонов и заканчивая роутером, добросовестно служили и продолжают по сей день помогать в повседневной жизни. Требовалось только выбрать модель и найти ее по подходящей цене. Это оказалось самым трудным, так как модель с выбранной начинкой еще не была завезена в Россию. Не оставалось ничего другого, как делать заказ с официального сайта. Настроение было не из лучших, ведь цены на нем были совсем непривлекательные. И вот в который раз, пролистывая страницу, я почти случайно нажал на неприметную ссылку «Купите для ВУЗа». Мне бы и в голову не пришло, что это может быть розничное предложение. Но тем не менее, четко были описаны стандартные условия покупки по рекордно низкой цене, которую ни один магазин в России со всеми их клубными картами, 5% кэшбэками, всевозможными акциями и скидками на сегодняшний день предложить не может. Мало того, я становился участником акций, которую Apple проводит ежегодно в период начала учебного года. В моем случае полагались наушники Beats Solo 2. Конечно, в них не было особой надобности, но не отказываться же от качественной и модной вещицы. Дело оставалось за малым – заказать, что и было сделано без промедления. События развивались стремительно быстро, по сравнению с опытом приобретений из ближних московских интернет-магазинов. Через пару часов после оформления заказа на мой номер позвонили из Марокко. Приятный, почти без акцента женский голос на другом конце провода уточнил параметры сборки, выяснил все предпочтения по времени доставки и виду оплаты. Оставалось подождать всего пару дней. Но все, что хорошо начинается, не всегда так же хорошо заканчивается. В моем случае это был настоящий курьез, смех одним словом. Как выяснилось, не только Apple идет впереди планеты всей. В этот раз ее существенно обогнала служба доставки. Уточню, заказ мой было поручено доставить нидерландской компании ТНТ-Экспресс. И вот представьте, в то самое время, когда в жаркий августовский день я беззаботно прохлаждался на даче в ожидании звонка об уточнении времени непосредственно доставки, как вдруг поступил звонок от курьера, уже почему-то прибывшего по месту указанного в заказе городского адреса и на удивление соседей, изводившего наш домофон. Экстренный выезд из Оазиса и последующая за ним встреча с курьером, который не стал дожидаться в условленном месте, а выдвинулся навстречу, закончилась в итоге на нейтральной полосе, а точнее бензозаправки «Газпром». Знаете ли вы хоть одного человека, покупавшего мак на заправке? Теперь можете с уверенностью сказать, что вы с ним познакомились. После завершения коротких формальностей парня как ветром сдуло. наверное, поехал дальше опережать события. А если оставить шутки, экономия на покупке составила более 30 тысяч рублей. Самое главное, никто не проверял, действительно ли я учусь в том учебном заведении, который указал при регистрации заказа, а следовательно... Любой желающий, вплоть до пенсионного возраста, может совершить покупку по студенческой квоте. Вот такой лайфхак для тех, кто еще не знал о его существовании. Кому понравилось, не только ставьте лайки и подписывайтесь на канал, но и не забывайте копить деньги к августу, когда Apple особенно щедро на дорогие подарки. С вами был Ростислав, до встречи!